Всем привет! С вами Виктор Бондолет, автор блога victorbandolet.com, автор курса «Думать и действовать как топ за 30 дней», автор онлайн-марафона «Как стать богатым за один год?» неважно, чем вы занимаетесь, и всякое всячины вы можете найти тоже на моем YouTube-канале. Сейчас я хотел бы создать такой вот раздел на канале «С полного нуля до своих первых целей» и достижение мечтаний каких-нибудь. Почему я захотел это сделать? Все из-за того, что сейчас я начал новый проект, новый проект в совсем новой нише, и через эти видео я хотел показать, как я полностью с полного нуля достигаю своих целей, их уже 200. Кстати, посоветую вам просто... Посмотреть, сколько вы стоите и для чего вы достойны. Потому что если у вас не будет целей, вы не заработаете денег. Потому что вы не будете знать, на что их потратить. Аналогично деньги просто-напросто не придут. А когда вы будете даже самую мелочь знать, возможно, вы носки от Гуччи хотите купить. От Армани, трусы там золотой каемкой и так далее. Вы будете ну, стремиться даже до самой мелочи и приобретать, зарабатывать деньги. Ведь это только посредственность. И... У меня в целях прописать около тысячи целей. Вот попробуйте просто сами себя испытать и что вы, чего вы хотите добиться. И моей самой горячей целью вот буквально через полгода, мне будет 24 года, и я хочу к своему дню рождения сделать себе подарок. вот Жгучая у меня цель купить машину до Challenger с RT8. Но она стоит, если с учетом растоможки разных всячин нашу страну, от 70 до 120 тысяч долларов полный комплект. И многие говорят, не говорите много возможно, вас там боженько ущипит и не даст возможность вам на это заработать, и вы этого не добьетесь, вас сглазит и так далее и тому подобное. Но этим видео я буду показывать вот, вот этот раздел, который вы будете с нуля, с полного нуля до достижения своих первых целей, показывать, как я иду. Обычный человек э, с полного нуля достигаю любых вершин, чтобы вы видели меня простого и с достижениями. И, э, для меня это еще какой-то вызов перед вами. Я перед вами буду отчитываться, буду говорить свои ощущения, свои эмоции, показывать примеры, что-то советовать вам, чтобы вы просто брали и делали, не были вот этой серой посредственностью и просто-напросто ни хрена не делали таких 80%. Чтобы вы просто видели и понимали, что вы достойны большего. И... Я сейчас обращусь к тем, кто э, строит свой бизнес в сфере сетевого маркетинга, в MLM, что не так уж и страшно менять новые сетевые проекты. Почему? Э, вот я на своем примере, вот я сейчас начал буквально месяц назад новый проект, опыт у меня уже в предпринимательстве три года, и я вам скажу так, что я за неделю, за неделю в новом проекте добился того же результата, что в прошлом проекте я шел больше полугода активной деятельности. Это оказывает то, что не страшно менять компании, а то, что вы с новым опытом, с новыми идеями и ценностями стремитесь к большему, потому что видите новые варианты, новые возможности. И я вам скажу, что не дело в компании, не дело в компании, главное, за кем вы идете. Если вы видите человека, который вам поможет действительно достигнуть того, чего вы хотите, вывести на, вас, на ваш новый уровень, идите за ним. Это новая неограниченная возможность, новая зона комфорта, в которую вы войдете. А зона комфорта – это страх. А после страха идут действия и новые свершения. То есть вы трансформируетесь как новая личность. И ваш успех не заставит вас ждать. Когда вы что-то меняете в своей жизни, идет новая динамика, новое движение. Вы в чем-то первый, вы стремитесь изменить себя, изменить все вокруг себя. И это меняет вас. Не бойтесь никаких изменений. Я не говорю, что нужно менять вот сейчас вашу всю компанию, вдруг вы э, начали щелкать по интернету, загуглили, нашли что-то новое. Нет, не ищите. Но если вы чувствуете, что динамика роста ваша прекратилась, вы видите, что наверху тоже какой-то застой, не бойтесь этого. Это, возможно, какой-то ответ для моих партнеров э, старых, которые э, видят меня сейчас в другом проекте и видят меня э, редко в своих э, рядах ответ на то, что я поменял и развиваюсь в новой компании я никого за собой не звал никого абсолютно, если за мной кто-то идет, то те люди, которые мне доверяют и я опять же, все вот начиная с самого нуля, и я хочу, чтобы вы видели просто вот эту динамику и с самого начала я вам буду показывать как шаг за шагом я иду к своим достижениям у меня есть упадки у меня есть, есть спад эмоций депрессняк полный, но а Нужно с этим справляться. С вами был Виктор Бандалет. Наблюдайте. Это было введение такое. Подписывайтесь на мой блог. На блог говорю на YouTube канал. Вот тут где-то везде будут появляться такие значки, там будут новые разделы моих курсов, можете щелкнуть, посмотреть новые плейлисты, ставьте лайк, если вам это понравилось видео, делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей, и внизу для сетевиков есть специальный курс бесплатный, который вы можете скачать, думать и действовать как топ-лидер за 30 дней, изучайте, наслаждайтесь, следите, всего доброго, пока-пока.